В своей предвыборной программе Владимир Путин сказал, что в первую очередь нужно решать проблемы с дорогами, с медициной и с демографией. Вот как вы думаете, это ну, можно ли эту программу чем-то дополнить? Может быть, еще какие-то проблемы есть, которые по-вашему надо решать? Ой, у нас-то точно только эти, наверное. Не знаю, как в городе, что там. А тут-то у нас точно дороги, медицина три пункта таких основных на которые направления на которые будут тратить больше денег вот как вы считаете есть еще какие-то сфер... а я знаю я сферы... считаю <laughs> что ничего у нас этого не будет почему ну сколько вот как предвыборная кампания так они все обещают а как пройдет эта выборная кампания то ничего как не было так и не будет я как считаю что как были мы Рабы в этом государстве. Так мы и остались. А вот это вот э, Путин э, то, собрал вокруг себя вот этих родственников, там, не родственников. Э, ну, в общем, все, все жулье 90-х годов, оно пролезло в депутаты и поближе к президенту. Вот и все. И как мы жили в этом дерьме, так и останемся. Ну, а почему так получается, что обещают, день, деньги выделяют, дорог не было и нет? А потому, а заворовались чиновники. Вот посмотри, вот если я, допустим, на 100 тысяч, не дай бог, что-то сворую, меня на 10-15 лет упрут и не посмотрят. Больной человек, не больной человек, в общую камеру к простым людям садят, правильно? Та же Васильева, допустим, миллиарды эти своровал, он даже ни одного, ни одного дня в тюрьме не была, допустим. Ну, то есть ну, коррупция. Справедливость, да, кругом этого, справедливости вообще нету, понимаешь? простому народу, как тебе как сказать, что... Помрем нам с никто и не заметит, правильно? Вот эта кучка людей, которая сейчас у власти, вот она конкретно обогатилась, да? У них уже за границей все дома. И мало ли что-то здесь начнется в этой России, матушке. Они все там будут, а мы-то здесь будем погибать, вот и все. Потому что все уже до такой степени, они уже заворовали все, начиная. Я говорю, сейчас если копануть все вот это вот, оно пойдет полностью... Вот ну, до Путина дойдет, не дойдет, я тут сомневаюсь, да? Потому что он мужик-то толковый, так скажем. Вот как думаете, вот, может быть, что-то добавить бы в этот список, по-вашему? -по вот, может, есть какие-то проблемы, на которые нужно увеличить финансирование еще? Так у нас проблем-то хватает, и кроме этих что. Так что были бы деньги, а куда и сразить найдется. Как вы думаете, вот в этой программе есть, может быть, пункты, которые он забыл? Может, еще на что-то бы надо выделить? Вот какие? Ну, дай бог, это бы сделать, дороги, да, медицину как-то при, приблизил. И то было бы большое дело, конечно. И все, ну, вот сразу смаху за, за все братья никто не, не станет, и бесполезно... Это всегда говорили, что много разговоров, а толку никакого. Почему говорят, так? говорят, они не, нигде не заметно. Почему так Может, получается? это для нас не доходит, или еще что. Мы-то так э, впечатление, что, может, до нас не, доро... а не доходят эти деньги и так далее, и дороги. Ну, однако, вот, разговоры-то все равно идут, так сказать. Ну, раз уж наши так привыкли... Расходовать, по карманам растащить, так сказать, а к делу-то, как всегда, не доходит. Я доживу свой век, и все. Реформа должна начинаться с молодежи. Ну, пусть придет молодой, у него больше перспективы, он больше умеет, он больше имеет, у него больше всего, чем вот то, что сейчас мы имеем. Куда, в придет? Куда придет? К власти. Президент, чтобы был да. молодой. да. Да, я за то, чтобы президент был молодой и новый, него... чтобы впустить новую струю в, этот, в эту жизнь. И он проведет уже сам реформу? И я думаю, что да, если ему дадут в данном случае. Вот. Сейчас пока не дают дорогу, не дают. Сами знаете, сами видите. Ну дороги, конечно, у нас первая очередь, да, такая же система больная. Их не было и нет, и не будет, я так думаю. Ну, говорит, будет, будет, обещает, что будет. Ну, не знаю. Я отлично лично 60 лет живу, и живу, все еще их нету. Да. И все, каждый год такое и обещание. И здравоохранением так да? Да, тоже не блещет, конечно. Такая же система. А о чем? Как-то уже, знаете, вот, наверное, уже года такие, молодости-то верили в что-то. А сейчас уже как-то не верится. А оно же все еще, как бы, там и все, восто. Где-то может быть, а здесь я не видела и не слышала. А что, деньги выделяются, наверное же, все равно они куда-то уходят, только не туда, куда надо, наверное, да? Система такая идет у нас, обычно. Ну так вот, и вот и результат такой получается. Вот, спасибо вам за мнение. Ну, да,